сегодняшнее видео я хотела бы посвятить чуть-чуть пониманию казалось бы уже много сказано на эту тему и наверное я не скажу ничего нового в этом вопросе но недавно я столкнулась с очень интересной вещью когда человек что-либо спрашивает ему дают ответ и вместо того чтобы поблагодарить за ответ, человек начинает спорить с этим ответом. С одной стороны, наверное, это нормальное поведение, ничего в этом особого нету, но тут есть два момента. Если ты что-либо спросил, то послушай ответ, который тебе дали. Если ты спросил, значит, ты чего-то не знаешь. Естественно, что тебе сказали то, что есть, причем есть у этого человека. Правда это или неправда, это касается этого человека. И когда какая-то новая тема, в которой ты совсем не разбираешься, либо только начинаешь разбираться, то, возможно, стоит подумать просто в тишине над этими словами. Если что-то непонятное, записать и подумать над этими словами. Когда человек начинает спорить с ответом, который ему дали, тут есть еще один момент. Человек, который спрашивает, он знает ответ. Он, возможно, предполагает какие-то моменты в этом вопросе. И здесь маленькая такая психологическая запятая. Он ответ знает, но себе он его не проговорил. То есть он его как бы э, таит от себя, как в той песне. Я от себя любовь, любовь таю, от, от него тем более. То есть человек много знает, много умеет. И в итоге он уже знает ответы на те вопросы, которые задает. И они не совпадают с теми, которые ему дают другие люди. И в итоге, спрашивая, он как бы ищет человека, который ему даст тот ответ, который он знает. Однажды я консультировала девушку, и у нее был вопрос ехать ей на курорт или не ехать. Дорога была дальняя и связана была с самолетом, она боялась летать на самолетах. И Такая фраза прозвучала. Я спрашивала всех моих подруг. Не надо быть большим ясновидящем, чтобы понять, что я отвечали 20-летние девушки, молодые, которые никогда не были за границей. И я поэтому и сказала, я говорю, я надеюсь, ваши все подруги сказали, да, конечно, лети. Она говорит, ну да, но вы понимаете, они же меня не знают. А вот мама сказала, не надо лететь. То есть что делала девушка? У нее есть ответ на ее вопрос. И она ищет человека, который скажет именно так, как она думает. Хотя пять человек сказали ей совсем другое. Вернемся к началу. Тогда задавание вашего вопроса ⁇ это про что? Если вы задаете вопрос, и вам не нравятся ответы, которые вы получаете, сделайте все проще: найдите ваш ответ внутри себя. Это девушке повезло, когда она нашла человека, который знает ее ответ. Более того, она пообщалась со мной, и мы эту проблему решили. Она спокойно полетела на самолете. Другой вопрос: что бывают? совсем другие вопросы. Вопросы духовного развития, вопросы отношений и так далее и тому подобные вещи. Ведь когда говорят, ой, ты знаешь, меня бросила девушка, а что мне с этим делать? Ведь никто не будет делать так, как ты скажешь. Каждый будет делать так, как он считает нужным. И вот человек ходит и ищет того, кто скажет так, как он знает, так, может быть, сократить время поиска, может быть, довериться себе и найти ответы на свои вопросы внутри себя. Люди не знают тех ответов, которые знаете вы. А вдруг это правда? Это ваша правда, и позвольте себе эту правду. Я не говорю о том, что не нужно общаться с другими людьми. Однако фраза «в споре рождается истина» не так верна, как нам бы хотелось. Для того, чтобы в споре родилась истина, нужно, чтобы спорящие были людьми равными и хотели... Либо прийти к общему знаменателю, либо хотя бы выяснить позицию каждого и выслушать позицию каждого. Очень часто э, спор бывает совсем другой. Э, звонок от клиента. Э, вы знаете, мы хотели бы прийти с супругой, мы как-то никак не выясним, кто из нас прав, а кто виноват. Угу. Люди не хотят э, сохранять отношения, они хотят просто знать, а кто же умный и кого сегодня мы будем слушаться. Так вот, по поводу понимания. У каждого человека своя правда, независимо от того, какого статуса этот человек. И если вы думаете как-то по-другому, вы имеете на это право. И даже не важно, правильно вы думаете или нет. Для того, чтобы так думать, как думаете вы, у вас на это есть причины. Это на самом деле так. Но кроме вас самих. Ваше мнение вам никто не позволит. Можно искать правила поведения, правила э, понимания, правила межличностной коммуникации. Такого добра в интернете и в учебниках достаточно много. И основную массу правил мы действительно выполняем. Это нормально. Но э, искать те правила, по которым вас будут считать правильным, и это внутреннее состояние когда человек себе уверенно считает что он прав окружающие тоже с этим согласны я проверял работает поэтому когда вы задаете вопрос либо вы живете с этим ответом либо даже если вы получили не тот ответ который вы хотели благодарите собеседника если есть возможность, уточняйте какие-то понятия. Если нет, то поговорите с собой. А что вас не устраивает в ответах? А чего бы вы хотели получить? А почему вы решили, что у вас нет ответов? Может быть, уже у вас пора спрашивать те вопросы, которые вы задаете другим людям. Спросите у себя и получите ответ внутри. Люди не знают, что у вас здесь. Но это знаете вы.